Любовный завал, отрыхничуда на Земле. Сидел я молча у окна и наслаждался тишиной. Моя любовь с тех пор всегда Мне всегда тепло, когда в дождливый вечер я смотрел оконное стекло. Но год за годом я встречал в глазах любви моей печаль, скук скуки тусклый свет. И вот любовь сменила цвет. Моя любовь сменила цвет. Как мою любовь, ночная в веселых красок болтовня, игра волшебного огня, моя любовь уже не радует меня, поблекли нежные тона, исчезнув. И глубина, и четкий больше нет, вон без различия портрет, Глаза в глаза любовь глядит, а я не весел, не сердит, Бес светных снов, покой земной, Молчание, делится со мной, И вдохновенный лицо утратив, Моя любовь не слышно плачет, уходя. И в радуге прошедших дней Заселит пыль грядущих лет И также же потеряю цвет Воспоминания не рисунок тает на стекле. Его спасти надежды нет, Но как же мне раскрасить вновь В свет радости мою любовь? А может быть разбить окно И огуриться в мир иной, Где солнечный рисуя свет живет художник